Всем привет, дорогие друзья. Давненько у нас не было видео, я привыкал к новому режиму и теперь хочу заняться этим каналом серьезно и буду выпускать видео через день. В последнее время на меня слишком много всего нового нахлынуло, поэтому я ничего не успевал, но я с этим справился. В этом видео речь у нас пойдет о наших старых любимых пробитиях. Мы с вами вспомним различные закономерности и движения цены, которые помогут нам определить наше пробитие. Это видео будет небольшим и давайте начнем. Итак, смотрим первую ситуацию. Как видим, здесь я уже зашел на пробитие уровня поддержки и сейчас объясню суть моего захода. Смотрите, что мы имеем. У нас был тренд вверх и далее тренд у нас развернулся и цена начала двигаться вниз. Образовалась фигура нисходящий треугольник и я прошу обратить внимание на последние несколько свечей. Смотрите, цена медленно двигалась вниз, медленно и неуверенно, но потом произошел мощный импульс. И наша следующая свеча открылась с гэпом, с небольшим, можно сказать, пробивным гэпом. А, то есть возникли сильные импульсы на понижение, и я тут же зашел на пробитие. Теперь давайте перейдем на 5-минутный тайфрейм. Видим здесь уверенный паттерн разворота. У нас возникла огромная тень, которая свидетельствует об этом. И также паттерн поглощения. Я все это отметил. Далее свечи у нас 5-минутные стали вниз очень уверенными, но свечи же наверх образовались большими тенями и двигались очень неуверенно, можете сами посмотреть на размер этих свечей. Также у нас есть общая нисходящая тенденция и цена продолжает идти у нас по тренду. Друзья, нужно обязательно смотреть на большие таймфреймы чтобы понять общую тенденцию рынка. Например, здесь у нас был на минутном таймфрейме тренд вверх а с возникшим треугольником, но если посмотреть на большие таймфреймы, то этот треугольник с большей вероятностью говорит о том, что он пробьется вниз, а поскольку цена у нас находилась на трендовом уровне сопротивления и отскакивала от него. Итак, остается 10 секунд, как видим, произошло шикарное пробитие и сделка у нас заходит в плюс. И теперь смотрим следующую ситуацию. На рынке сейчас присутствует сильная волатильность и происходят мощные импульсы. Постепенно у нас повышаются локальные минимумы. Возникает также фигура треугольник. Но, как видим, цена немножко приостановилась на уровне и пошла дальше вверх. Здесь я рассчитывал поймать не столь пробитие, сколько импульс вверх. Я примерно знал, что в ближайшие 2-3 минуты цена будет двигаться наверх. Ну или произойдет ложное пробитие. И давайте посмотрим, что из этого вышло. Я это понял по движению цены. То есть, как бы объяснить, цена начала делать сильные импульсивные движения вверх. И даже когда она отскакивала, то все равно продолжался напор на уровень сопротивления. Вот, как видим, у нас происходит мощный импульс вверх. Остается 10 секунд. И сделка у нас заходит в плюс. И теперь мы с вами вспомним стратегию на 15 минут. А смотрите, это у нас 5-минутный таймфрейм. Присутствует тренд вниз. И сейчас она находится в консолидации. Смотрите, я открываю два индикатора. Магди и 100 хастик. И что они нам показывают? Магдис сверху вниз пробивает нулевой уровень, и стохастик находится ниже уровня 20. Немного здесь, конечно, есть противоречие со стокастиком, потому что он начал свое движение вверх. А, но смотрите, вот такое вот движение после нисходящего тренда, который вы видите на графике, я ее называю фигурой клык. То есть идет нисходящий тренд, и далее происходит небольшой отскок от уровня поддержки. И цена также резко выстреливает вниз И в большинстве случаев после такой фигуры цена продолжает идти вниз какое-то время Именно это я сделал своим третьим подтверждением сигнала Итак, я ставлю сделку на 15 минут Как видите, здесь у меня четвертая ступень Именно поэтому я так сильно задумывался над своей сделкой Сейчас произойдет небольшая консолидация, небольшой коридорчик И цена продолжит идти вниз по моему анализу Итак, ждем результата этой сделки Итак, остается 10 секунд. Как видим, цена немножко попултыхалась на нашей зоне поддержки и пробила ее вниз. Вот такое вот небольшое видео у меня получилось. Мы вспомнили, как заходить на некоторые пробития. Спасибо вам огромное за просмотр. Не забывайте следовать своему money management и risk management. Без них никаким способом не получится заработать, сколько бы вы ни анализировали. Если вы будете неправильно распределять свои средства, то вы все равно сольете свой депозит. Обязательно поставьте этому видео лайк и подпишитесь на канал. Этим вы придадите мне огромную мотивацию и очень меня поддержите. Спасибо вам огромное за просмотр. Желаю всем профита, успешной торговли. И всем пока.